Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. К нам приехал очередной автомобиль на ремонт. Автомобилем является Toyota Crown Magento. По работе, что касается самой работы, будет глубокая полировка под наждачную бумагу, полная полировка автомобиля, будем полировать еще фары, задние фонари, то есть всю оптику. И по кузовному ремонту будет ремонт крыши. То есть на крыше есть мелкие изъяны и потрескавшийся лак По самому лаку видео не очень видно Будет подробные фотоотчеты Впрочем, смотрим саму работу Итак, непосредственно сами пары Поездка по касаемо крыши а. попробую отсюда вот, вот, вот видно что мятая крыша будем ремонтировать снимать снимать а, слой лага который потрескался а, убирать из яды и красить полировать все процессы ремонта будут видны Давай отойдем от глушителя все процессы ремонта будут видны на фото видео отчете всем удачи пока